Всем привет, сегодня я буду продолжать проходить террарию со 100 хп, я заболел, поэтому голосок у меня не особо, и в общем-то поэтому видосов так долго и не было. Ну ладно, в этом видосе я убью трех механических боссов и естественно чтобы их убить вообще в легкую нам нужно убить сначала мимика и естественно выбить из него лук дедала, но как вы понимаете не все так просто потому что у меня всего лишь 100 хп и босс будет убивать меня с двух ударов это будет ну прям сложно но я видел как чуваки проходили боссов и без урона поэтому я думаю я справлюсь хоть я и максимально криворукий но я думаю что то получится все равно мимик это элементарнейший босс он прям максимально простой правда он ваншотит меня но ладно я думаю он урон мне не нанесет вообще Самый прикол в том, что мне приходится играть, а, в общем-то, на защиту. Все должны быть мои, вот эти, как они называются. Короче, вся моя амуниция должна быть зачарована на защиту. А, отсюда следует то, что урон -то у меня небольшой. Но, я думаю, я раз уж у меня мало хп, типа у меня 100 хп, то с боссами лучше драться как раз без защиты на урон, потому что они все равно меня будут ваншотить. Э, какой бы у меня ни была защита, все равно если я попаду под атаку босса, то все это ГГ, он меня убьет. Поэтому я думаю, лучше оставлять, ну типа не зачаровывать их, оставить как есть, не тратить лишние деньги на эту ерунду, типа толк от этого особо не будет. Если вы считаете наоборот, типа что нужно прямо на защиту зачаровать, то подскажите мне, я зачарую на защиту, но ну, думаю, что это бесполезно искать, а кстати, гоблина на этой карте нет, потому что я не могу пройти его из-за того, что у меня, кстати, 100 хп. Поэтому я даже не думаю, что вообще смогу зачаровать. Так, я прошел босса, мимика мне сразу выпал лук Дедала, и сейчас мы пройдем уничтожители. Уничтожитель это самый простейший босс, но прикол в том, что я смогу скрафтить из слитков, которые он мне до... ну, типа позволит добыть, всего лишь сапожки. То есть э, я буду бегать в сапожках. Там какой-то небольшой бонус к урону вроде бы. И у меня не будет моего вот этого прекрасного эффекта. То, что типа ко мне, когда по мне попадает урон не засчитывается. Но я думаю, этот эффект, его можно убрать спокойно. Потому что он, ну я не знаю, пригодится, нет. В следующих боссах все равно там типа атаки идут с сериями. Вот здесь именно с этим... С уничтожителем здесь важна такая штука, потому что тут куча лазеров. Дальше там, если ты попал под атаку босса, то значит ты... Умер, потому что он бьет только в ближнем бою, по сути. И вот эта вот способность твоя, она не нужна. Если он достанет тебе ближнем бою, то все, это конец. По сути, она бесполезна. Поэтому вот этим бонусом сапожек как раз можно и будет оперировать. Я не помню, там вроде бы скорость передвижения увеличивается. Это как раз важно, потому что скелетрон телепортируется очень быстро. Ну, честно скажу, честно скажу, что я пробовал убивать. Вот этого длинного червяка раз, наверное, 6. Скелетрона раз, наверное, 20. И глаза раз, наверное, 7. Ну, короче, скелетрон показался мне самым сложным. Но потому что я еще и раб, к тому же. Если бы я хорошо играл, было бы нормально. Типа, я бы убил еще и без урона, может быть. Как, например, Апсидия. Но, правда, он потратил много дней на это. Я за один день трех мехов убил. Правда, знаете, как я это сделал? Я такой думаю, надо зайти в террарию поиграть. Зашел, поиграл. Думаю, надо попробовать убить босса. Нет, что-то лень. Вышел, неделю так просидел, потом заболел, еще не было времени снимать. И я такой думаю, нет, все, вот, вот сейчас вот я не, не иду в школу сегодня, все, надо вот прям сесть и просто заснять видос. Я заснял, и сегодня я озвучиваю, то есть на следующий день я утром его озвучиваю. Пока я болею, я не иду в школу, да. Не повезло и я озвучиваю видосик так ну все мы сейчас добьем босса остался совсем чуть, чуть хп у него я надеюсь ночь не закончится раньше чем надо кстати кому очень нужен такой э, лайфхак я использую баги да я прохожу игру нечестно сразу хочу сказать если мне что то не нравится если у меня что то там вылетает я иду на чит карту просто добываю то что у меня было и все, я не, не фармлю заново. У меня нет прикола фармить просто. Тем более я играю на эмуляторе, потому что телефон у меня полное дерьмо. И у меня он постоянно вылетает. Поэтому я сейчас буду после убийства каждого босса резко выходить в меню, чтобы мне не вылетело. Так вот, у меня постоянно вылетало, и то, что было, не сохранялось. Я думаю, прикольный, кстати, эффект. Надо его юзать. Я беру, дождаюсь ночи, сохраняюсь, не убивая босса выхожу, ресурсы тратятся, ну, то есть стрелы и зельки, все тратится, но ночь остается, мне ждать ее не нужно. Типа я использую уязвимость игры против самой же игры. Ну, я думаю, вы поняли, что я сказал, да, советую вам тоже это юзать, потому что если в игре присутствуют какие-то недоработки, то, можно сказать, так было задумано. Поэтому юзайте на здоровье. Например, вот этот баг а, с крафтом из ничего, так было задумано, поэтому, чуваки, кто это использовал, я ни в коем случае не призываю вас к тому, чтобы... это, что, типа, что это было плохо, что так нельзя делать. Это нужно делать. Обязательно нужно делать это. Так. Ну давайте попробуем убить. Кстати, у меня оказывается, когда я убивал червя, лук был зачарован на минус 24 урона и на минус 15 отталкивания. Представляете? Я пошел на чит-карту, перезачаровал его нормально, потому что такой мне просто не нужен. И теперь урон ну, более-менее нормальный. Теперь есть шанс убить глаза. Ой-ой-ой, попался я не туда. Я не буду здесь показывать неудачные попытки, потому что, ну, нет смысла просто тратить на это время. Видос так большой. Не хочу тратить ваше время, не хочу тратить свое время на озвучку неудачных попыток. Кстати, я не додумался сделать, сколько я смертей совершил. Но я думаю, все равно бы не поверили, потому что, ну, регистрировать каждую смерть, это тупо. А заполнять счетчик нерегистрированными событиями, то есть которые невозможно доказать, еще тупее, поэтому я не знаю вообще зачем он нужен. Тем более вы у меня такие скептики. Типа, то, что я перепутаю, например, серии и материал перенесу с одной на другую, я записываю не в лайф-режиме, то есть я не в реальном времени записываю. Я озвучиваю сразу то, что уже смонтировано. Вот. Если я перепутаю серию, вы подумайте, что, ну, я просто начитерил, я убил с, э, стену плоти, там, я не знаю, черепаши броне, и в этом-то весь и прикол, походу. Ну, короче, надо думать головой, и, я не знаю, не, не набрасываться на тех, кто, может быть, действительно не виноват в том, что вы видели. Действительность, она может быть не такой, вы не всевидящий. Вот, я выхожу опять, чтобы сохранить, заходим еще раз, и теперь убиваем уже несчастного этого скелетрона. А, кстати, распакуем мешочек, да. Я, правда, не знаю, зачем я это делаю, но это прикольно выглядит, поэтому смотрим. Ну да, эссенция и механические колесики. Вторая, треть тележки у меня уже есть. Вот он, наш скелет. Самый, по мне, сложный босс. Кстати, он не носит довольно немного урона. Заметили? А, у меня же зелье брони есть. Точно. Ну, смотрите... Я думаю, шанс у меня есть, потому что я когда проходил его, он ваншотил меня только во второй стадии, когда щупальца у него отбирается, когда голова только одна. Типа, там он уже наносит по 1000 урона, там он ваншотит. А здесь, в общем-то, вот по половину хп он только снимает, мне все, Один удар. А лазер вообще у него какой-то убогий, там 60 урона наносит, или 70 иногда. Короче, прям жесткий лазер. Кстати, вы заметили, да, что у него исчезли две руки. Вначале их вроде тоже не было. Короче, я вот это проглядел, меня тоже это смутило во время боя, либо я их так быстро убил, либо он какой-то, я не знаю, дефективный заспавнился, что ли. Очень странно, да? Напишите в комментах, были ли у него четыре руки сначала, или у него вообще 5 в начале. Мне потому что интересно, почему у него только 2 сейчас. Хотя довольно мало времени прошло. Я не мог просто так быстро убить их. Там вроде у всех рук хп отличается на тысячу или на 2, или вообще равное. Я не помню. Так, ну, осталось еще и хп у него. Кстати, вот, вот эти стрелы со звездами, это самые мбовые, наверное, стрелы. Самые лучшие. Я, я планировал пройти сначала его с помощью пули. Ну, с помощью этой мега... Нет, как же она называется? Короче, вот эта модифицированная акула. Ну, нет, я не, не, не хочу проходить пулями, потому что, ну, у меня точность плакает, да. Из-за этого как раз и не хочу проходить пулями. Вот он, последний босс, закончился. В общем-то... Те, кто досмотрел до сюда, огромного спасибо. Смотрите распаковку э, вот этого мешочка. Да, все. Всем спасибо за просмотр. Сейчас я, может быть, что-то скрафчу, может быть, нет. Ну, короче, это просто... Я не знаю, для чего я это сделал. Просто посмотрите. У меня есть эссенция. Да, в следующем раз я буду с молотобуром добывать уже хлорофит. И буду сражаться в хлорофитах броне Она будет получше. Ну и думаю, я сделаю себе святую броню. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.